MyDexPay Что такое проект MyDexPay XMD? MyDexPay XMD разработали системы MasterLife и MiningLife, которые улучшают систему Master MasterNode и Mining с ее уникальной алгоритмической структурой, доказывающей технологию и алгоритм победителя, что позволяет производство без энергопотребления и затрат на сервер. Эта особенность делает систему экологически безопасной, это также единственный проект в мире, разработчики которого также являются его инвесторами. Что такое MyDexPay XMD? XMD является цифровой валютой проекта MyDexPay. Это токен, который можно добывать, и он использует инфраструктуру ERC-20. Каковы варианты дохода от MyDexPay XMD? Master Life, Майнинг Лайф, Торговля, Повышение стоимости, Повышение курса обмена, Контракты скоро будут. Какой доход из Master Life? Распределение наград по блокам, получаемых в результате добычи, начинается в системе Master Life, которая дает примерно 1% в день и 30% в месяц. Минимальный размер инвестиций составляет 10 тысяч XMD. Инвестиционный период составляет один год. При отмене инвестиций до истечения установленного срока вычитается 50%. По истечении срока действия Masternode сумма Masternode возвращается инвестору без вычета. Производство MasterLife началось таким образом, чтобы получать 1% ежедневно и 30% ежемесячно. Однако с увеличением количества производства снижается коэффициент декстрейда степень сложности, и коэффициент распределения блоков также уменьшается. Какой доход из Mining Life? В майнинг-системе блочные награды, полученные в результате добычи токенов, распределяются в размере 750% за 4 периода. Минимальная инвестиционная стоимость составляет 200XMD. Она продолжает увеличиваться в кратности 200 XMD. Каждый блок в два раза дороже предыдущего. Значения блоков разные. Опять же, глубина каждого блока разная. Глубина блоков увеличивается в 4 раза, начиная с 16. Когда первая ячейка заполнена, открывается вторая ячейка. Торговля. В настоящее время она котируется на биржах в и Etherflyer. Желающие могут воспользоваться преимуществом в цене. Общий объем поставки токена XMD составляет 21 миллион. Он базируется на ERC-20. Его можно обменять следующими парами. XMD-USDT, XMD-VD, XMD-ETH и XMD-BTC. Повышение обменного курса и стоимости. XMD – многообещающий перспективный токен, ежедневно привлекает к себе внимание благодаря своему устойчивому развитию и соответствию дорожной карте. По этой причине, а также по вышеуказанным причинам, рост стоимости неизбежен. Дорожная карта Планируется продолжить развитие проекта с собственным децентрализованным фондовым рынком, кошельком и токеном.